Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе, и это... Газонокосечек. Видим, сразу нам пытаются пихнуть какое-то дополнение к этой игре с динозаврами. Потому что они думают, что эта игра очень крутая. Но это не точно. Что подтвердить? Подтвердить. Подтверждаю дальше дальше да окей режимы карьеры режимы игры в режиме карьеры ты управляешь свободной компанией по стрижке газонов но сначала для твоей компании необходимо выбрать название и логотип все в машину, что будет И хероси. Все нормально. Залить топливо. Ага. Р поднять. Пад. Сменить лезвие. сходит че она телепортируется кто мне скажет и э, купив сотрудник есть косилка есть оборудование есть принять контракт начать Требование стрижки 99 процентов от 5 до 6 сантиметров. Рекомендованное время стрижки 26 минут. Продолжить. Ну что, начнем? Ой, я хочу с вот этой штучкой поиграться. Так, а тут же тоже выставлять можно ж, интересно, ТЕ. Нет, тут нет. О, ну не посты, хреново постриг. Ни хера себе. тут понасаживали, блядь. Нахер, блядь. штраф, штраф, тебе тебя штрафовали ой, ой, это цветы были, так, не мы положим F думаю, мне надо сразу вот эта детка там, как-то Z, да, Z завести теперь Т. вау, ты че вау, вау, вау да, теперь мы. Давай, включаем ее. Погнали, бля. Ни хера себе, слушай. Вот это малых опрт. Как Слушай, я с ней вообще на изи, блядь, все сделаю. Ну что? Вообще Я прям этот Прирожденный на О, ну, ну мать, ну... так ты посмотри как горцует то Я не знаю, кто в это будет играть, но это пиздец, просто полный. Так, а там между этими, слушайте Тут же тоже надо... <звучил> же что, и стрижок. Это она будет достригать, типа... Слушайте, я понял. И подостригать надо будет. Основную работу я, типа, на этой газу на пройду. Которая на колесиках. а мне тут есть ой уже 4 минуты тупо 4 минуты их катаюсь че не понял тут что трава выросла пока езжу что такое Честное слово, черти шо. Ч Че ну высадка какая-то? Не штраф? За что штраф? А шо, а шо. А шо оно ну такое грязное? уже половинку постриг, слушайте, вообще на изи Не, что-то в этом есть, я не знаю. Что? Что-то магическое, наверное. Вроде косишь траву. Но в то же время какая-то психологическая разгрузка идет. Валим отсюда нахер. Ага. Бля, надо сдать оборудование. Так, давай мы починим. Доправим, да? Вообще, блядь, как охуенно же сделал. Ей это красота, вот это газон. Посмотри, посмотри на это. Любовался, полюбовался вот это. Low moving simulator. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был дядюшка Разе. Ссылка на игру будет в описании под видео. Всем до новых встреч!